Э, Здравствуйте, дорогие друзья, это, не... это Заме... Я заменяю смирчика получается Именно или поздно это должно было случиться Замена Смирчика на Бенни Круче об этом не Ну что он сейчас вот есть и Тоже мне большой мне сказал Чтобы я Ласк же снял за место него сейчас в данный верить. момент котику ночь Крови Ничего не изменится И я решил ему помочь он... Стой! Я состою в ополчении. Хорошо, ты можешь войти. Я уже слышал о тебе. Латар докладывал, что ты хочешь поговорить со мной. Ты чужеземец, который требует глаз Иноса. Я лорд Хаген. Паладин короля, воин нашего владыки Иноса – и главнокомандующий Хориниса. Я очень занятой человек, поэтому не трать мое время попусту. А теперь скажи, зачем ты здесь? Силы зла собираются очень близко отсюда, в долине Рудников. В долине Рудников? Мы отправили туда экспедицию. До нас также доходили сведения, что проход оккупирован орками. Но до сего момента до меня не доходило никаких сведений об армии зла. Что это еще за армия? Армия драконов, которые собрали вокруг себя орды прислужников. Драконов? Согласно старинным писаниям, драконов не видели уже много веков. Скажи мне, почему я должен верить тому, что ты говоришь? Вопрос не в том, должен ли ты мне верить. Вопрос в том, можешь ли ты себе позволить не поверить мне в случае, если я говорю правду? Пока я не получу доказательств, я не могу позволить себе послать еще людей туда. Что ты знаешь о глазе Инноса? Это божественный артефакт. В древних пророчествах он упоминается в связи с драконами. Однако писания также говорят, что его может носить только избранный Иноса. То есть ты хочешь, чтобы я принес тебе доказательства? Именно. Пройди через проход в долину рудников. Когда ты будешь там, найди нашу экспедицию. А когда ты найдешь их, поговори с командующим Горондом. Вряд ли кто-то лучше его знает ситуацию там. Если он подтвердит твои слова, я буду готов помочь тебе. Значит ли это, что ты отдашь мне глаз Инноса, то есть я могу считать, что ты дал слово? Можешь, так как я действительно дал его. Как я пройду через проход? Я дам тебе ключ от ворот прохода. Однако тебе самому придется решать, как пробраться через столпы орков. Да защитить тебя и нас. Зачем вы пришли в Харигис? Мы выполняем важное задание королевства. Приказы нам исходят непосредственно от короля Робара. Я говорил тебе, что мы отправили экспедицию в долину рудников. Это главная причина нашего присутствия здесь. А что ваши люди делают в долине рудников? Хорошо. Так как ты все равно идешь туда, я все же расскажу тебе. Причиной всему – магическая руда. Она может решить исход этой войны. Без достаточного количества оружия из магической руды у королевской армии нет ни единого шанса против элитных воинов-орков а шахты с магической рудой, находящиеся на острове, последний, к которому у нас еще есть доступ. Как только наш корабль будет загружен рудой, мы отправимся назад, на материк. Значит, война против орков идет плохо, да? Я и так сказал тебе слишком много. Я хочу поступить на службу в орден. Стать воином Инноса означает полностью посвятить себя служению Инно. Только самые благородные и мужественные воины могут быть приняты в орден. Если ты твердо решил стать паладином, ты должен доказать, что достоин этого. Как я могу доказать, что достоин? Мы сражаемся за свободу и справедливость во имя Инноса. Мы сражаемся против Белиара и его приспешников, которые жаждут уничтожить Орден Инноса. Я понимаю. Ты ничего не понимаешь. Наша честь — наша жизнь, а наша жизнь — Иннас. Паладин идет в бой с именем Иноса на устах, и многие из нас положили свою жизнь на алтарь вечной борьбы добра со злом. Все мы, как один, посвятили себя этой борьбе. Если мы потерпим поражение, мы оскверним память наших павших товарищей. Только тот, кто сердцем понимает это, достоин быть паладином. Я стать воином Интокии. Да, Смельчак мне тут вообще загадочку дал. Конечно сколько тут времени можно в доспехе другие экипипроваться спокойно и и ничего не скажет так уже еще блин вот как как проходить честно сказать я первый раз прохожу так что я точно не знаю как он мне объяснил эй у меня есть сообщение для мастера изгорода он охраняет часовню перед монастырем если ты выполнишь это задание для меня ты можешь выбрать вознаграждение я сделаю это хорошо тогда доставь это сообщение и выбери один из этих свитков. А когда ты доставишь сообщение, я вознагражу тебя соответствующим образом. Я выбираю лечебное заклинание. Хорошо. В я, готов... я готов вступить в общество Кольца Воды. Значит, ты доставил сообщение лорду Хагену. Да, но он отправил меня в долину родников, чтобы я добыл ему доказательства своих слов. Тебе решать, что делать дальше. Мне было важно, чтобы он получил сообщение. Теперь ему решать, действовать самому или ждать твоих доказательств. Если ты заинтересован, ты доказал, что нужен нам. Ты станешь одним из нас и будешь служить на благо Аданаса. Я вручаю тебе это кольцо. Пусть оно поможет тебе найти твоих собратьев и вместе с ними хранить баланс сил в этом мире. Да хранит тебя Аданас! А теперь иди и познакомься со своими братьями. Они будут ждать тебя в таверне «Мертвая Гарпия». Братья готовы принять тебя в наше общество. Ты наверняка знаешь эту таверну. Она находится по пути к ферме «Онара» не забудь надеть кольцо чтобы братья узнали тебя Нет, это И это меня не у меня с собой есть это аркаде я при. А... почему все задание надо туда туда Это не лучшее. Эй, ты! Вот твое кольцо. Замечательно. Я боялся, что ты его потерял. Я стал членом общества. Наверное, тебе хочется поскорее получить снаряжение. Скоро в таверне Орлана приходи туда. Так. что я вам расскажу, Сначала слинял на свою работу, долбаная, и теперь за него должен отдуваться. Да. Еще и на его канал закинуть что все дело. Ну да, согласился, пришлось, что сделаешь. С этой работой. как бы целый месяц, то, то, то проходил медкомиссию, старался, что-то там делал вот так как-то. И заставил меня проходить ночь крови, продолжать, не знаю. Или мягкий круг, вообще честно сказать. пока не записывал, получилось так, что влечу ему игру испортился, эту игру, короче, слот его удалил случайно, когда Windows перестановлял Нам ничего нет. Заново он проходил, помогал. Вот ну, так. Тут не все не его характеристики. То, что я успел накачать его. Хороший. А, <свят> <свят> <свят> <свят> Мне сказать, Остальные почему-то заде И это правда Встреча будет Надеюсь Это давно известно Он думает это так просто Что таких нету? Я бы так не смог Это давно известно Итак, мой юный друг Люди, которые сейчас Я здесь присутствуют тебя. Конечно, на напомбла на на на на я знаю, это не что я Что насчет а? традиционное оружие? Вот это не так. Как вы можете помочь? Я могу это сделать тебя боль. Если тебе нужно, га... Это... Я должен... Это... Прекрасно. Так, это действительно правда. Та, ты чё, Мартин голый? Это не секрет. А, о, надел. С этим ничего не поделать. Это в целом должно да, достаточно. Так, чуть не Да пребудет с тобой, Инос. Что я могу сделать для тебя? Я не... Что это за сап... Это письмо. Хорошо. Возьми... Спасибо. Пусть... Не знаю, Эй, ты! Я доставил твое сообщение. Прими. Братья кольца послали меня к тебе. Хорошо. Я отправлю тебя через порта. Ты должен выследить бывшего Руд. А мы останемся. Передай это письмо. Ларес отведет тебя к ним. Да при... бегать Хорошо Куда? Давай вернем орнамент. Первый раз слышу. Ну вот, мы уже на месте. Мы на месте. Возьми орнамент. Если внизу ты встретишь, он с ним. Да, да. Из этого не выйдет, Там ничего, ничего не Из этого не выйдет ничего хорошего. Из этого не выйдет ничего хорошего. Я не знаю вообще, как такое... Эй, ты, ты спятил? Вон под сводами этого места слишком опасно для начинающего искателя приключений. Но постой, разве я тебя не знаю? Ну конечно, проклятый ублюдок. Не думаешь ли ты, что я забыл, как ты предал нас тогда в новом лагере? Ты каким-то образом высосал всю магическую энергию из нашей горы Руды, а потом просто исчез. И зачем только тебе это понадобилось? Ваш план не сработал бы, как ни крути. Взорвать гору Руды, чтобы убрать барьер. Смех, да и только. Все, на что бы вас хватило тогда, так это взлететь на воздух вместе с вашим лагерем и его жителями в придачу. Это заходит уже слишком далеко. Кто дал тебе право судить нас и наше намерение? Если бы я не исповедовал путь ненасилия, мой мальчик, считай, тебе повезло. Ты хоть имеешь представление о том, что ты наделал? Ты настолько сильно пошатнул базовую структуру магического естества, что в Харинесе все чуть не оглохли. Скажи спасибо, что барьера больше нет. Что же ты жалуешься, старче? Все ведь сработано как надо. Следите за языком, юноша. Что во имя всех стихий тебе здесь нужно? Теперь я принадлежу к кольцу воды. Я вижу, ты носишь доспехи наших детей. А еще по твоим глазам я вижу, что ты говоришь правду. Хорошо, я приму тебя в наши ряды. Но помни, что это налагает на тебя большую ответственность. И я надеюсь, что ты будешь поступать по справедливости, Ради собственного же блага. Я пришел сюда с Лоресом. Ларес, Правда? Где он? Я один. Лорес вернулся в город. Что? И он отправил тебя к нам одного? О чем он думал? Вот то, что вам нужно. Во имя сути всего сущего. Что это все должно значить? Кто дал тебе это? Только не говори, что Лорес просто вручил это тебе. Ну, хватит уже, старче, я ведь принес это вам, чего уж более. Конечно. Меня просто волнует, что ты опять приложил к этому свои подлые руки. Почему ты все еще так кипятишься из-за той руды? Ведь я тогда уже работал на вас. На меня можно было положиться. И к чему это нас привело? Ответь! Даже не думай, что я тебе доверяю. Что ты здесь делаешь? В этих чертогах сокрыты древние тайны, загадочные тайны. По надписям и фрескам видно, что это очень древняя культура. Все надписи, которые ты видишь, сделаны на совершенно неизвестном нам языке. Мы только начинаем изучать его и расшифровали лишь Малую часть. Почему для тебя так важен этот орнамент? Это ключ к порталу. Больше я ничего тебе не скажу. Но раз никаким другим образом тебя нельзя уговорить оставить в покое других магов, придется дать тебе задание. Доложи Риардиану, что я его жду. Ты найдешь его в задней части хранилища. Как они ненавидят этого другого? Это капец. То, что он разрушил барьер. Эй, ты! Чем ты занимаешься? Я изучаю культуру древнего Судя по их записям, они жили здесь в далеком прошлом. Я точно не знаю, когда именно они возвели эти залы, но уже в то время их цивилизация была достаточно высокоразвитой. На другой стороне гор они построили свой город и, по-видимому, воздвигли храм Адоноса. Затерянный город на Хоринисе? Да. До последнего времени мы были уверены, что знаем об острове «Все». Мы считали, что весь северо-восток острова – один большой горный массив. Но мы ошибались. За этими горами лежит долина – там и располагается этот древний город. <лых> Я бы очень хотел взглянуть на его старинные здания, но они наверняка давно рассыпались в прах. Сатур, ему удалось добить. Если ты... Подожди минутку. Ватрас дал мне этот ум... Ага. Не могу сказать... Да, я нашел подтверждение, что эта древняя цивилизация действительно поклонялась Адоносу. Что за бог такой Адонос? Я сам я не узнаю, кто изучал, чего изучал. Он узнал это не от меня. Это давно не связано. В поиграл. Не нужно верить всему, что говорят. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Занят? Эти подземелья для меня большая загадка. Трудно представить себе, что никто раньше их не нашел. Нам же удалось найти вход без особых сложностей. Люди так заняты своими повседневными делами, что никто не обращал должного внимания на эту постройку. Другого объяснения у меня нет. Что ты хочешь здесь сделать? Я пытаюсь выяснить, куда ведет этот круглый портал. И еще я помогаю Унифариусу искать потерянный орнамент. Можно сказать с уверенностью, что этот портал ведет ту часть острова, которая до сели нам была неизвестна. Я даже, пожалуй, никогда не слышал и не читал про нее. Ты действительно хочешь пройти через этот портал? Да. Ну, если мы найдем потерянный орнамент, конечно. Я полагаю, это достаточно рискованная затея. Но нам просто необходимо выяснить, как это может быть связано с постоянными землетрясениями. А что тебе известно про землетрясения? Их причиной является что-то на другой стороне. Возможно, из-за этого пробуждаются каменные стражи. Но это уже не моя забота. Сатурус и Кронос могут рассказать тебе больше. И что, как ты думаешь, ты там найдешь? Я даже не знаю. Я полагаю, что на этой стороне должно быть строение, схожее с этим. Все остальное мы узнаем только, когда попадем туда. Как быстрее всего добраться в город? Я тебе советую пойти тем же путем, что ты и пришел. Но ты так же можешь? Нет, это слишком опасно. Выкладывай. Ладно. Строители этих залов передвигались своим способом. Насколько мы можем судить, они умели телепортироваться. В этом нет ничего необычного. Телепортационные камни, которые мы нашли в Хоринисе, в самом деле весьма необычны. Кажется, что телепортационный камень в этих залах может вести в город. Но ни у кого из нас не хватило смелости это проверить. Что, если мне попробовать переместиться с его помощью? Не знаю. Нам слишком мало об этом известно. Возможно, ты не выживешь. Где находится этот камень? За дверью в комнате с бассейном. Я запер его там. Дай мне ключ. Правда? Если ты так хочешь. Мы пока что наш. Не страшно да, вообще. Эй! Все. Заявиться сюда было с твоей стороны очень смелым поступком. Да. Чем ты здесь занимаешься? Я изучаю язык зодчих. Язык — это ключ к тому, чтобы каждый Так, это я понял. Что же можно узнать из этих табличек? Некоторые из них волшебным образом увели... Ты можешь научиться? Конечно. Ну. ну... начнем с чего-нибудь простого. Это... Пойди и опробуй свои новые Ну, ты уже Тексты на... Так, Пойди... Больше я как его, опыт не получу, да? Так, не Эй! все за 8. Как дела? Я думал, ты погиб. Почти. Из-за тебя поднялся большой шум, ты знаешь об этом? Сатуруса было не узнать. Те события полностью вывели его из себя. Что это за портал? Мы считаем, что он ведет затерянную долину, в которой находится город древней цивилизации. Но пока за порталом находится лишь многометровая толща камня. Никаких следов магии телепортации нам... Об... Что загадки у них там, вообще. Ты знаешь, как активировать портал? Похоже, что пропавшие части орнамента складываются в ключ. Он-то и нужен нам, чтобы открыть портал. Ключ должен точно войти в кольцевидное углубление рядом с порталом. Я принес часть орнамента. Правда? Это замечательно. Ты знаешь, где остальные части? Эти части все еще находятся на острове. Они указывают на места, где были спрятаны части орнамента. Эти места я отметил вот на этой карте. Ты должен искать части ключа именно там. Это может быть что угодно. Ну, к чему эта болтовня? Ты сам все увидишь. Для чего орнамент был разбит? Тот, кто сделал это, не хотел, чтобы портал открыли снова. У них были веские причины закрыть доступ в свою долину. Мы не знаем, что нас там ждет, но ничем хорошим это точно не окажется. Эй! Я могу тебя побеспокоить? А это ты не думал, что мне еще когда-нибудь доведется увидеть твое лицо? Ты храбрец, если решил здесь показаться. Некоторое время назад мы были готовы заживо содрать с тебя кожу. К счастью для тебя, с того времени прошло уже несколько недель, так... Что ты здесь делаешь? Непростая задача, скажу я тебе. Свойства этих каменных стражей... Так, я понял. Расскажи мне о каменных стражах. Многого я сказать пока не могу. К сожалению, нам пришлось их уничтожить. Теперь они не опасны. Должен быть способ закрыть источник их силы. Ты можешь продать мне какие-нибудь. Почему бы и не. Итак. Пока ничего, нет, ничего пока нет. не Пока не так. Сейчас сад, сад, сад, сад, сад, сад, сад, сад, может, там чего-то надо ступать Эй! Я взялся помочь Нефариусу И найти потерянные части орнамента Не надо беспокоиться Все доставлю как есть Ты хоть знаешь, что ты ищешь? Ну, не Фариус дал мне эту карту. Покажи ее мне. М в большом лесу чрезвычайно опасно. Не то, чтобы я... Что это за странные подземные толчки? Это одна что... Ворон. Ты ему. Чтоб. Это все Ворон, чего-то. Ворон. Вообще, оригинальный оригинальной а не ворон я лучше понял так у меня доспехи с какого времени ооо э, придется утро да лучше выйти доспехи Иди сюда, подлая тварь. Еще одна тварь. В трусах стоит. Баг-то тысячи порой. Я передал ватрасу твою. Я и не ожидал, друг. Ты что-то ты? А что? Так. Как удобно. У меня. Так. Так, ладно. пробовал значит. Ну, с этим, так. Да. так ладно на остальные по получается орнаменты сейчас я покажу тебе как черная менты орнаменты не знаком но типа, в ночь ворон ворону да я, я а ночь в крови я. Без понятия, что здесь такое Я могу понять, что здесь такое -то. гражданин арда Эй ты Я хочу купить у тебя орнамент, который ты... Если он тебе действительно нужен, вот, возьми... Ты мне отдашь его просто так? Я не нашел ему применения, в отличие от тебя. Маги воды обнаружили портал, который должен привести в неизведанную часть острова. Неизведанная часть острова? Ни о чем подобном не слышал. И тем не менее, в храме находится огромный портал. Ну хорошо... Ты должен будешь воспользоваться этим порталом. Возможно, с той стороны обнаружится что-нибудь интересное. Что ты он скрывает? Мне интересно, что мне нравится мне этот прям еще. Чуть он хороший. И Инос, рассудив мудро, сделал это. И, Видишь? Но Ада нас боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. к остальным